Одевает парик, волос, Если в не что немного осталось, Не, люби, не люби свою жизнь, молодую в жизни, рай, Убирай. Господа алей, университетский товарищ радует Россию великим подарком. Усердием Ивана Попова в недрах Ленгарских гор обнаружены залежи и виницы. Драгоценный минерал, родиной которого до сих пор считали Юнанию, сейчас принадлежит нам. Завтра доклада по в Академии наук, о русском Ирините заговорить весь мир. Нас Заслуженная награда ожидает тебя и вас. Не возгордись, помни, что победой своей ты обязан науке. Так за науку! Понятно. Надо бы иметь в виду, господа, что я не уратор. но умиление восторга ухватило и меня. Так что соответственно случаю я углашу воду, науку учителя нашего Ломоносова. <говорит> О да, дерзайте, ныне ободренный, рачением вашим показать, что может собственных Плутонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Извини, митрополит, тебе бы только Ефимон считает. А вот надо. Сердачен и не ободренный рачение. Куда? Куда? Удрузим на пустомер. Новый Лумонов. И Yeah. Господин Попов. А, чем могу быть болезен? Разрешением побеседовать с вами. Джефферсон, профессор геологии Бельфастского университета. Прошу вас. Вы уверены, что ваши открытия... Будет оценена по заслугам. Надеюсь. Надеяться значит таить сомнения. Действуйте наверняка. Идите туда, где вас ждет признание. Несите на запад свое открытие. сделана для России. Наука не имеет отечества. Она развивается там, где ее ценят. Послушайтесь моего совета. Вот вам моя рука. Я поведу вас к славе. Пришли из Академии за образцами ренита, Нужны для химического анализа. Я отвезу образцы сам. Слово для доклада имеет господин Попов. Милостивые государи и милостивые государы. В 1894 году английский ученый Ричард Гель обнаружил неизвестный до того времени минерал, названный им иринитом. За да истекшие 20 лет иринит прочно вошел в обиход мировой оптической промышленности. До последнего времени считалось, что иринит не входит в минерально-сырьевую сокровищницу Российской империи. Это убеждение было ошибкой, господа. Работая летом в Лянгарских горах, я натолкнулся на залегание неизвестного прозрачного минерала. Дуземцы гор знают этот минерал. Они называют его лунным камнем и приписывают ему мистическую способность приносить несчастье человеку. Там же на месте находки я подверг лунный камень первоначальному химическому исследованию. Оно показало, господа, что лунный камень является иринитом. цветы ей Кого я вижу, господин Свис? Что-нибудь случилось в Европах? Тише. Называйте меня профессором Джефферсоном. Мир знал до сих пор только одно месторождение ренита. Это юманские рудники, эксплуатированные Европейским иренитовым концерном. Залегание, обнаруженное мной в Лангарских горах своей мощностью во много раз превосходит юнанские иренитовые пласты. Садитесь, господа. Продолжайте. Я обращаюсь к господам промышленникам. Русский ренит не только дает отечественное сырье промышленности империи, он дает возможность бросить на мировой рынок огромные партии концентратов. Европейский ренитовый концерн, владевший до сих пор монополией, Уступить теперь место России Русскому ириниту, господа Суждено перевернуть вверх дном Экономику мировой иринитовой промышленности Какое попустительство Позор! Господа, я вынужден закрыть заседание. Мы были введены в заблуждение. Химическое исследование Ренита показало, что он вовсе не обладает теми свойствами, о которых так красочно говорил в своем докладе господин Попов. Теперь я все понял. Господин профессор, это была одна из ваших удачнейших операций. Ваше превосходительство! Умоляю вас, это какое-то чудовищное недоразумение. Нужно доставить новые образцы. повторные исследование. это. Что? Достаточно было сегодняшнего скандала. И чтобы я больше не слышал о берените. А этому Попову Рекомендуйте освободить Академию от своего присутствия. Открытие вот этому человеку! Ничего не понимаю. Что же произошло? В недрах натуры большие богатства лежат потаенные, И усердных рук ожидают. Прилагайте крайние старания В природе вещей познания. Как дети учил Ломоносов. Но люди часто бывают ленивы и нелюбопытны. Равнодушно ходят они по земле, попирая ногами сокровищ, скрытые в ее глубинах. Да, дети, хуже всего столкнуться с равнодушием. Оно смиряет человека. Молния из Ленинграда. Молния из Ленинграда? Видимо, мне. Варвара Владимировна, вот этот анализ сделать. Простите, вы Чернявский? Да. Попов. Неужели ли не узнает? Нет. Иван Попов. называете это ошибкой, не проще ли называть вещи своими именами? Какими же будьте любезны? Симуляции. Знаете затем я сюда приехал, слушать такие вот Мы пригласили вас за тем, чтобы предложить вам вернуться к активной научной работе. Нет уж, увольтесь. Хватится. Этими спокойно учить ребят. Ваше открытие. Вы там этом черту открытие. И нечего ворошить. Архивные нет. Ворошить всякие недра прямая обязанности. Вот э, я, например, недавно рылся в архиве. Царской Академии и наткнулся на интереснейшее набегание. Доклад, мой, ну, а? Пожалуйста. Качественное усвоение русский и восходит все известное без короба. Вы хорошо написано. Хорошо ведь, я? Прекрасный доклад, ну. Лидий Федорович, вы забываете о том, что случилось. Предостерегаю у вас. Какие вас с основанием меня обменять? Что вы знаете? Я знаю одно имя. Смит. Шеферсон. Что вы на этот скажете? Годом своим вы ничего не опровергнете. Хотел бы доказать, сил уже нет. Стар. Не годы вам мешают на но одиночество. Мы сейчас в свидании обсуждали ваш доклад и полностью согласны с его доводами. Вы знаете район месторождения Иренита и должны помочь нам в нашей экспедиции. Он откажет. Видрих Эдуардович, я еду. Костров, не страшиться крутых перевалов, не боятся надгорных ветров, Не страшиться крутых перевалов, не боятся надгорных ветров, Не страшиться крутых перевалов, не бояться надгорных ветров. Над ветров. Над ветров. <связь> Большевик Иван Петрович, поете один, а брось. Ну это вы бросьте батник. У меня с детства слух хороший. А что смеяться? А помните? Ламаносов старик, инженер и геолог одевает парик волос пуфренный долго. Мы проходим от моря до моря от тяжелой до легкой волны все что не ими, открою. Аманосовые нашей страны, это жизнь бережит на неграда и не откроют. Аманосовые нашей страны, выше бурпогирают за душу. Шустрый да, да, да, да, да, да, да, Uh -huh. Got говорят, камни собираешь. Покажи их свою коллекцию. Приходи ко мне. Покажу. Я очень нуждался тогда, после катастрофы сиренита. Вот пришлось написать эту книжку. Она мне помогла уехать в провинцию. Где ты нашел этот камень? Не помню. начальника ну что урахима нашли лунный камень черт плохо дело Погибнете вы все кто говорит пророче Крута и страшна гора И на вершине горы облака готовый горе лунный камень лежит Позвольте, как вы пели, он угаснет, как солнце, угаснет в Вот, лунный камень. может камень загубить жизнь человека. Всякое бывает, голубчик. Не этот камень всю жизнь загубил. Угаснет. Угаснет. мысли. Слышали? Ученый человек тоже говорит, погибнем. Послушайте, Филипфедорович. Филипфедорович. А? Очень прошу вас, отправьте-то в Ленинград. Необходимо сделать анализ. У меня возникла любопытная догадка. Пожалуйста. Касание это смерть, за смертью следует разложение. Проверить это надо, проверить. Зачем портишь камень? А Тебе жалко? Жалко. Хороший камень был, два куска берег, теперь ничего не осталось. Один кусок ты расстолол, а другой кусок совсем пропал. Да не пропал твой камень. Мы его в Ленинград на самолете отправили. Видал самолет? Что это вы рычите, как тигры? Зверинец изображаете? Какой там? Это у нас... Урок практической минералогии Вот оно что А я к вам с просьбой Нет ли у вас почитать чего-нибудь интересненького? Знаете вам, Дюма, Пер. Три мушкетера ну, не заснуть нам сегодня. Великий Боже, скричал Д'Артаньян, я знаю вашу ужасную тайну. Сверкая глазами, миледи восклик. Что же сказала миледи? это слова. Дальше идти нельзя. Там смерть. Говори толкан, -то. кто ушел? Проводники ушли. Как все и ушли? Взяли лошадей и ушли. Хм. Ушли. Они темные люди бояться исти, наверное. Вступай в кишлак и набери новых проводников. Мы будем ждать здесь. Понял? Подъем откладывается. Рахим, проследи за ним, куда он пойдет. Почему вы послали Рахима следить за Саидом? Вы ему не доверяете? Да. Возможно, наши враги имеют здесь своего человека. Правильно. Но этот человек не Саид. Кто же? Не скрываю, иногда ношу очки Да не до шуток сейчас, Придрих Эдуардович Я насквозь вижу пол Нетрудно понять, куда у нас заведет. Что мрачный такой? Случилось что-нибудь? Подъем откладывается Сбежали проводники Ну ничего, я поведу вас. На встречу господину Смису? Нелепое и злое предположение. Оно подсказано вот этим письмом. Какой вздорный. просто не придавал этому значения. Направо. Оно вас сильно компрометирует. И вы уже не верите мне. Саид не пошел в кишлак, ушел в горы. Скажите Рахиму, чтобы он позвал Попова сюда. Зря мы обидели старика. Так и скажи им. Я с тобой пойду. Вот она, вот, двадцать лет я ждал этой минуты, вот она. Иринит, Иринит, умный камень, а они не верили мне. Слушай, Рахим, тебе надо торопиться с учением. большие работы развернуться на этой горе. Помнишь, как ты ж одел, когда я расстолок твой кайф? Ну, бери! На! остальными и чтоб никто не ушел из лагеря понятно будет выполнено господин список готовить нападение. Белобандиты! Нас взяли в плен! Они идут сюда! Они там не Разводит костер. Почему вы так нелюбезны, мой друг? Наша первая встреча была значительно приятней. Помните? Тогда с утра и до зари готов я пить крамбамбули, крамбамбим. О, мы можем пить и сейчас. За нашу вторую встречу. Ваше здоровье. Для того, чтобы увидеть вас, мне пришлось пересечь три моря, один океан и два континента, а вы даже не оборачиваетесь ко мне. Кстати, дело прошлое, старина. Скажите мне, что тогда произошло в Академии? Почему ваши камни стали вдруг бесполезны? Хм. Ишь ты! Скоро я объясню эту загадку моим друзьям. Ах, ваши друзья, вы не увидите их больше. Это было остроумно, не правда ли? Воспользоваться местной легендой, напугать проводников и поставить ваших друзей лицом к лицу с моими людьми. Пять против пятидесяти Вы понимаете, что произошло? Произошла ошибка Какая? В подсчете моих друзей Я могу выпить за нашу вторую встречу. Ваше здоровье! Учить меня обещал. Операция закончена. Двое бойцов легко ранены. Командир отряда Рахимов. Исполкому. Колхозники нашего кишлака совместно с бойцами южного погранотряда разоружили белобандитов, перешедших границу. Геологи снова приступили к работе. Председатель колхоза Поджиметов. Вот это тебе. тебе? Давай давай давай давай тебе. тебе, да Тебе. Ну, давай только, да давай давай Тебе. да вот тебе. Наша экспедиция зря. Простите. Висланный вами образец минерала был в порядке видит с исследованием. свойства Ренитов камни. Не обнаружено. полезных свойств иринита камня не обнаружила. Вот, вот свинок, которого мне не хватало. Я исследовал в горах минералов. Он имел все свойства иринита. А в Ленинграде они исчезли. Так в чем же дело? Я не понимаю. Климат. Правильно, в климате, Перенесенный из родной среды он э, разложился. То есть как да очень просто. Иринит принадлежит к числу перерождающихся минералов. И взятый из сухого климата Азии на влажный север, он потерял свои свойства. Вот так было и тогда, и в мои молодые. молодости. Это замечательное открытие, Иван. А вы знаете, мне многое подсказала легенда Саида. Вы помните? Он угасит, как солнце угасит в ночи. Изменчивость умного камня. Была известна еще в глубокой древности. Ее объясняли чудом, заклятием Бога. И вот так и сложилась легенда. А как же с обработкой камни? Ну, ватненько тут уж вам карты врут. А по-моему, дело ясное. Промышленная обработка и ренита надо налаживать на месте добычи. Ну что ж, с законами нашей э -э пятилетки это вполне согласуемо. Район отсталый должен стать передовым, горно-промышленным фабричку там поставить обогатительную и назовем ее вашим именем Иван Петрович. Ишь ты! Если... Ну а Рахима туда пошлем инженером. Будем выдвигать национальные кадры. А? No.